Дома под окном растут, в радости горь, сколько лет. В сладенькой сколько лет живут. Может быть у них есть свой секрет, что им тут делить или то не. На одной земле они растут. Только и любя, любит доверчиво, Им благоприятна ровно в дух. Крёнка ябленька, ябленька Истинный гонь шелестяк. Не найти ответ она и его, Нет для любви у них преград. Клен да яблойка, яблойка да клен, Истинный гонка шелестяк. Где ответ она и его? Нет, когда у них играл. Осень или зима, лето или весна, Год, времена, жизнь одна. Чья кого вина, что любовь красна, что влюбились он и она? Чья твоя вина? Что у любовь красна? Что влюбились он и она? Мешатся в рассвет Осня плачет в другой оборяд. А зимою спят накинул белый плед но весною зелень и наряд А зимою спят Окинул белый пес, нох весной у не найдешь. Грем-то я войка, весь рейк, ой, грем Не найти ответ, Она на его. Некая твоя уми И мы деревья, Алайев. Некая твоя уми приятная. Я люблю у них ни один ответ, а и он.